Проблема пробок и страх переходить дорогу это две крайности, за которых строительство подземных и надземных пешеходных переходов кажется неплохой идеей. Однако это совершенно не так. И в сегодняшнем ролике мы поговорим с вами, как избежать пробок с помощью зеленого света для пешеходов. Вы скажете, это невозможно? А я вам скажу. Это канал Осторожно, Урбанисты. Здесь мы рассказываем вам о жизни и устройстве наших городок. Для вашего удобства я разделил этот ролик на несколько частей. Внизу, в описании к этому ролику, вы можете найти тайм-коды и посмотреть отдельные части, которые вас больше всего интересуют. Либо посмотреть этот ролик полностью, что будет достаточно круто. Кстати, там же в описании есть очень классная штука, вот такая вот, ее жмете, и этот ролик будет рекомендоваться как можно большему количеству человек. А начнем этот ролик с того, кто такие пешеходы. Когда мы говорим о пешеходах, надо понимать две фундаментальные основы всей урбанистики. Каждый житель города – это пешеход. Даже самый заядлый автомобилист, который не расстается со своей ласточкой – это тоже пешеход. Он так или иначе ходит на своих ногах. Также по разным данным, до 30% всех горожан – это маломобильные люди. Человек с чемоданом, мама с коляской или тяжелыми сумками из супермаркета – это все маломобильные люди, и зачастую все они не имеют личного автомобиля. А если мы приплюсуем к ним людей с велосипедами, стариков, детей, инвалидов, то для нас откроется невероятная картина. До 70% всех горожан не пользуются машинами, то есть они ходят пешком или передвигаются на общественном транспорте. Даже в самых автомобилизированных городах нашей страны количество автомобилистов не превышает 45%. Поэтому важно понимать приоритеты города. Самые важные люди – это пешеходы, после них идет общественный транспорт и только потом личный автомобиль. Когда мы говорим о остановках, пешеходных переходах, улицах, архитектуре, то мы должны понимать, что нам важны интересы сначала пешеходов, потом автобусов, трамваев, троллейбусов и только в самую последнюю очередь интересы личного транспорта. И именно на этой ноте мы переходим к подземным и надземным пешеходным переходам. Мы обсудили приоритеты города и выяснили, что главные в городе это пешеходы. Давайте теперь вместе с вами взвесимся за и против неуличных переходов. Есть позиция за. Ее аргументы такие. Подземка помогает избежать заторов на дороге. Это безопасно для пешеходов. Позиция против. Подземные переходы неудобны для людей. Они очень дорого стоят. Их невозможно построить через каждые 100-200 метров. Давайте теперь вместе с вами попробуем разобраться, что из этого является правдой, а что нет. Для примера возьмем центр Сочи. Тут есть надземный и подземный пешеходный переход, в котором даже лифт работает. И может воспользоваться любой желающий, а не только инвалид, как, допустим, в других переходах. Если мэр Сочи скажет, что у нас этот лифт, типа переход не нужен, нажимаем кнопку... Ой, бля. У них лифт в Сочи работает. Нифига себе, такого в Москве даже нету. Аргумент за. Подземка помогает избежать заторов на дороге. Тут нужно понимать фундаментальную вещь. Затор появляется от количества автомобилей и только по этой причине. Автомобиль занимает слишком много места, а переводит слишком мало людей. В среднем 1-2 человека. 50 пассажиров, занимающих половину одного автобуса, это 25 машин на дороге. Для тренировки логики... Можете попробовать мне глупому объяснить, от чего появляются заторы на загородных трассах, где вообще нет светофоров, нету переходов и нету пешеходов. Очень интересно ваше мнение. Напишите его, пожалуйста, в комментариях. Кстати, пробка, мы вернемся в последнем блоке этого видео. А пока что давайте вернемся к нашей ситуации. Можно пронаблюдать вживую, что если мы уберем один пешеходный переход, пробка все равно уткнется в следующий. Этого не избежать, ведь аргумент против звучит как в «Внеуличные переходы невозможно построить через каждые 100-200 метров». Это невозможно сделать физически, ведь для эксплуатации подземки нужно очень много места. Мы можем это видеть на примере нашей улицы, где есть наземный и подземный пешеходный переход. Просто сравните, сколько места занимает каждый из них. Наземные переходы, одни же с зеброй, практически не занимают места в городе. А если вы мне хотите сказать, что где-то есть пешеходный мост, который очень мало места в городе занимает, то тут аргумент против. Звучит он как надземные и подземные пешеходные переходы неудобны для людей. Пройдет. Ну, пройдет, ну, пройдет. Не надо подталкивать, пусть снимут, а она действительно да. едет. Если вы с сумкой, или с велосипедом, или же вы мама с коляской, то пользоваться компактным днеуличным переходом попросту невозможно. Поэтому люди просто перебегают дорогу. У них нет выхода, им приходится рисковать своими жизнями и нарушать правила дорожного движения. А кто больше всех от этого страдает? Это автомобилисты, которые попросту не ожидают увидеть людей на дороге. А они будут их видеть. Ведь перебежать дорогу – это порой единственный выход там, где пешеходные переходы расположены на расстоянии 500 метров друг от друга, да еще и лифт не работает. Для человека риск попасть под колеса машины будет казаться меньшей угрозой, чем тащить сумку сначала 200 метров в одну сторону, потом спускаться с ней, тащить ее дальше. Подниматься, да еще и тащить эту сумку обратно. Подземный переход на улице Ленина закрыли на ремонт. Входы и выходы заколотили. Людей отправили в обход, судя по схеме, путь не близкий. Пешеходы начинают теряться. Что делать? Идти по указанному маршруту или перебежать через оживленную проезжую часть. Дальше есть пешеходный переход, подземный, но это все неудобно, потому что надо подниматься по ступенькам без пантуса и дальше, как бы, переходить тоже. То же самое говорит и статистика: там, где стирают зебру, и строит в неуличный пешеходный переход, количество ДТП только растет. Сейчас естественно непримиримый враг пешеходов вам скажет, что Вообще-то надо все забором обнести, а лучше колючей проволокой. А лучше вообще ток по ней пустить, чтобы эти хатки и людишки не выбегали на дорогу. Да, действительно, это может помочь снизить количество перебегающих людей в неположенном месте. Только вот остается главный вопрос. Ради меньшинства автомобилистов готовы ли мы так уродовать наши города? Ради мажорчика на спорткаре вы готовы заставлять бабушку корячить сумки на второй этаж? И вы правда готовы жить в таком изуродованном городе? Ну, дело ваше. Вообще, урбанист, что ты там нагоняешь? У меня Лада Гранта. Меня задолбали эти пробки. Я обычный человек, а для бабушки, ну, ну, можно же построить лифт. Сам же говорил, что что-то там работает. Для удобства действительно можно сделать лифты, и эскалаторы и иногда они правда работают. Однако это возвращает нас к предыдущим тезисам о невозможности установки таких переходов через каждые 100-200 метров, потому что это сложные технические решения, и они занимают достаточно много места. Поэтому заменить все переходы в городе на подземный или надземный просто невозможно, а это значит, что поток машин все равно уткнется в переход. Закрепим еще раз, действительно ли мы готовы загонять большинство людей под землю, придумывая всякие костыли в виде лифтов и эскалаторов ради меньшинства автомобилистов, которые все равно будут стоять в пробке, а аварийность на дороге только увеличится. Есть еще один аргумент против, давайте вместе с вами порассуждаем и попробуем напрячь логику. Что будет дешевле? Построить светофор, нарисовать зебру и 10 лет ее обновлять? Или же выкопать котлован? Собрудить все коммуникации? Зарыть это потом все обратно, 10 лет не только поддерживать сам переход в рабочем состоянии, но и лифты с эскалаторами постоянно их ремонтировать и обновлять. Понимаете теперь, почему во многих подобных переходах вся эта техника попросту не работает? У города нет денег на поддержание всей этой инфраструктуры. Конечно, можно сказать, вот воровать наши деньги перестанут и тогда все заработает. Хорошо, если мы с вами признаем, что это наши с вами деньги то давайте зададим этот вопрос немножечко по-другому. Куда мы хотим вкладывать наши с вами деньги? Наши с вами миллионы рублей. Хотим ли мы построить новые школы, детские сады, спортивные площадки? Или мы согласны в прямом смысле зарыть эти деньги под землю? Подумайте над этим. Только очень-очень внимательно. Ежегодно тысячи людей погибают, пытаясь перебежать дорогу. Вместо того, чтобы защитить и уберечь людей, наши власти всячески ухудшают положение, создавая еще более аварийные ситуации, загоняя людей под землю и обнося все забором. Словно люди это не граждане, работающие, образованные, а какие-то бездомные животные, которые создают одни проблемы. Мне кажется, такое отношение это всего лишь невежество, которое мы с вами сейчас исправим узнав как можно больше о том, как должны выглядеть безопасные пешеходные переходы. Для начала нам с вами нужно определиться, где мы будем строить эти самые пешеходные переходы. На загородных трассах можно оставить все как есть, то есть внеуличные переходы. В городе же мы поделим улицы на два типа – спальные, они же внутридворовые, и магистральные. Разберемся с последними. Давайте возьмем проезжую часть шириной в четыре полосы движения, две для машин, две для общественного транспорта. Также есть перекресток. Естественно, на нем нужен светофор. Самое частое заблуждение такое: светофоры создают заторы. Нет. Такие стереотипы возникают потому, что мы мыслим в масштабах конкретного светофора. Никто не думает в масштабе всего города. Светофоры нужны, чтобы дозировать трафик транспорта. От правильной настройки светофорных фаз будет зависеть средняя скорость движения. Двигаясь равномерно от светофора к светофору, средняя скорость будет высокой. В ситуации, когда у нас есть участок без светофора, вы увеличиваете движение, ну а потом вовсе стоите без движения. Причем не всегда из-за светофора. Вы можете, например, остановиться при въезде на главную дорогу. Поэтому с правильно настроенными фазами светофора весь поток будет двигаться одинаково, причем и ночью, и днем. Ведь мы с вами сузим проезжую часть у пешеходного перехода с помощью островков безопасности. Они нужны для визуального контроля обстановки и для снижения скорости автомобиля. Дополнительно они сужают радиус поворота на перекрестке, что уменьшает вероятность ДТП. Таким образом, этот переход будет невозможно проскочить на скорости 100 км в час. Водитель снизит скорость, независимо от наличия или отсутствия пешеходов. Обязательным требованием безопасности является контрастное освещение. Оно помогает водителю сконцентрироваться и вовремя увидеть переходящего улицу человека. Подробнее про это мы говорили в ролике про вред проекционных пешеходных переходов. Также для безопасности используются антикарманы. Они физически мешают припарковать машину вплотную к переходу, что дополнительно помогает вовремя заметить людей. В случае, если же водитель не заметил пешехода, снижение скорости спасет ему жизнь. Для дополнительного снижения скорости можно делать приподнятые пешеходные переходы. Таким образом скорость потока снижается до 30 км в час. Да, дорогие водители, я с вами полностью согласен. Дети могут быть сколько угодно неправы, что резко выбежали на проезжую часть. Они могут быть глупыми, их родители могут быть особо одаренными и так далее, но это дети. И дети не должны умирать. Безопасность и здоровье людей стоит выше желания погонять по городу с ветерком. Если вы это понимаете, то я приглашаю вас посмотреть на внутридворовые пешеходные переходы. Тут невысокий трафик движения, но очень много людей. Поэтому мы показываем автомобилю, что он тут гость. Помимо всего, о чем мы говорили, покрытие перехода должно быть сделано из того же материала, что и тротуар. Сам переход должен быть приподнят до уровня тротуара. Так водитель понимает, что он заезжает на пешеходный переход, а не люди выходят на проезжую часть. На некоторых европейских улицах мы можем увидеть абсолютно дикую для наших краев картину. Две полосы сужаются в одну на пешеходном переходе и машины полностью останавливаются перед ним. Looking for people there? Да, это неудобно для автомобилистов, зато ночью никто не гоняет под вашим окном, а дети могут безопасно и спокойно гулять в вашем спальном районе. Посмотрите на эти правильно спроектированные и безопасные пешеходные переходы. Тут не случился транспортный коллапс. Если вы мне хотите сказать о каком-то другом климате, других людях, менталитете или особом пути развития, то я вас расстрою. Все эти примеры из российских городов. Давайте закрепим и повторим. Чем хуже мы делаем условия для пешеходов, тем скорее эти же пешеходы, Купят автомобиль, займут ваше парковочное место и встанут вместе с вами в пробку. А что-то мне подсказывает, что пробку вы не очень любите. Пробка, она бесит всех, это огромная проблема для города, причем это проблема абсолютно для каждого. Люди вынуждены тратить свое время, город вынужден тратить ресурсы. Жизнь и экономика замедляется, так как товары не в магазине, а специалисты не на рабочих местах. Пробки на дорогах – это зло. Мы обозначили проблемы, и теперь давайте попробуем их решить. Первое, что нам нужно понимать – разницу между улицей и загородной трассой. Когда мы говорим о транзитном движении из одного города в другой, то мы можем руководствоваться такими понятиями, как поток и пропускная способность. Вычислить количество грузовых фур, междугородних автобусов и потока машин – это не так сложно. Логика проста – если все проезжают город и едут дальше, то куда проще сделать трассу в обход, чем пытаться победить пробку в этом городе. Плюс стоит уточнить, что мы уже говорили о приоритетах. Проектировать зебру, где ходят два пешехода в год – просто глупо. Там действительно рациональнее построить внеуличный переход. Так это работает, допустим, на трассе между Сочи и Адлером. Тут нет жилых строений, но есть ступеньки к морю. Поэтому тут построены подземные пешеходные переходы. Однако, когда мы говорим про улицы, все эти принципы, за исключением приоритета, просто не работают. Примерно на этом моменте нам с вами нужно сломать свое субъективное восприятие мира. Личный опыт подскажет, что для разгрузки дорог... Нужно строить еще больше новых дорог. Только это не так. Расширение дорог, уничтожение светофоров и переходов привело нас к самым широким пробкам днем, где все едут 10-15 км в час, и гоняющим 150 км в час ночным дуракам. Это и есть тот самый транспортный коллапс, которым нас с вами так пугают. Разгружать улицу нужно с помощью сужения дорог и строительства безопасных пешеходных переходов. Из планировки, представляющей собой одну широкую улицу, в которую впадают все транспортные потоки города, мы должны сделать одинаково загруженные улицы всего города. Важно, что загородные трассы, кольцевые автодороги и так далее мы трогать не будем. Они останутся так, как есть так как и сейчас мы говорим именно о улицах в городе. Итак, почему же служение дорог в городе может их разгрузить? Все дело в провозной способности. Еще раз, в провозной, а не пропускной. Когда чиновники говорят о пропускной способности, они имеют в виду, сколько транспорта может проехать по дороге за час. Мы же говорим о провозной способности, то есть сколько всего человек проезжает по дороге за час. Посмотрите на пробку. Сколько машин там стоит? Наверное, много. На то она и пробка. А теперь давайте посчитаем, сколько людей стоит в этой пробке. Давайте обратим с вами внимание, сколько человек сидит в каждом автомобиле. Это действительно 1-2 человека. И вся эта пробка могла бы уместиться в один вот тот автобус дальний. Убирая машины с улиц, заменяя их общественным транспортом, мы побеждаем пробки. Но откуда уверенность в том, что большая часть людей пересядет из автомобиля в автобус? Все очень просто. Многие люди просто хотят добраться из одной части города в другую. Им важна скорость, а не комфорт. Когда автобус стоит в пробке, люди, имеющие возможность купить машину, с радостью это делают. Ведь зачем ехать на автобусе, если он все равно стоит в пробке? Если же у общественного транспорта приоритет на дороге, даже люди с хорошим достатком будут ездить на автобусе вместо покупки автомобиля, так как скорость куда важнее. Если же человеку важен комфорт его автомобиля, он вправе дальше стоять в своей пробке. Однако это не значит, что его комфорт должен забирать время у тех, кому комфорт не важен. Развивая общественный транспорт, мы разгружаем и сужаем дороги. Узкие дороги – это удобные пешеходные переходы со справедливыми фазами для всех. Именно поэтому, давая зеленый сигнал пешеходам, мы победим пробки. Победить пробку означает, что вы гарантированно вовремя доберетесь из точки А в точку Б. Победить пробку означает свободное передвижение по городу. Но это не значит, что по этому городу мы будем двигаться на автомобиле. Мы с вами поговорили и посмотрели на две альтернативы. Город автомобиля с неуличными пешеходами, переходами, заборами, широкими дорогами, в котором неудобно всем, абсолютно всем, в том числе и автомобилю. Или город людей с узкими улицами, безопасными переходами, где удобно всем. Всем, кроме автомобиля. В каком городе хотите жить вы? Выбирайте сами. Это канал Осторожно, Урбанисты. Каждый ваш комментарий